А, фишка в том, что вот, я могу и так, и так, я могу быть, блядь, ты мудила кончено. окей, я тебе покажу мудило конченого, я тебе сейчас покажу такого конченого. Так как работает магия джинов, люди видят то, ты что ты им ты говорят. Этого. Что, блядь, минды придут и скажут спасибо, что подкинул нам идею через смс-ки за Сбербанк. Ну это да, это вообще меня поразило, нахуй. Хочешь это увидеть? Я покажу тебе такие идеи, ты, блядь, ты захотела это увидеть, ты сказала... Я люблю внимание. Пожалуйста, умер дохуя внимание.